и всем привет меня зовут я сегодня расскажу как набрать 11 уровень вот у меня уже на братый набрало сезон закончится через 2 сутки и 3 часа вот такие нам нужны квесты выполнять кто не знал как набрать один уровней. только для золотого пропуска вот, значит. Нам будут какие-то коронки за них. Сообщить в телах три раза. Когда давайте выполним. Вот, что нам доступно. И наберем уровень. Просто дольше выживайте, как это сделать, если просто на улице через сад входите. И всем привет с Макс Риск. Подписка и лайк на канал Макс Риск. Быстро-быстро. Вы тоже, кстати. Так, а теперь напишу подпишись на канал Макс Риск. Бегом-бегом, пиши в чат, пиши в чат. Ух ты, я убийца? не конец. Шучу, конечно, нет. Хоть какую-то реакцию. Что в этой игре, кстати, чем... Если ты еще у чем быстрее выполняешь Панаж тем самым... Или на таком... Так, чем быстрее выполняешь квест можно найти на ночь говорить, они тебе будут верить. Прикиньте. Так, скажем... Так, он даже не испугался, слушайте. Так, найти красбургер книгу. Нашел. Вот, значит, давайте покажу. Угу. Вот, включили свет, прикиньте. Пошли к свету. Там совершается убийство большему счету. Больше, больше и больше. Так, тут у нас бургер. Сделал бургер. Вот он. Я думаю, знаете, где его найти. Так, капуста так идет какое-то мясо. Забираю, значит, все. Половина квеста больше, больше, больше квестов. Так, а потом уже, ой, лагает. Потом уже на улице. А ты чувствуешь, что кто-то не поймает еще. А, Пьянино. Когда будут новые карты? Когда мы, что, поиграем новые, а? Картину поправь, окей. Да, картину пристроить пазлами. Не дают квеста, потому что, наверное, пожаловался. О, камера, в смысле? Т -т -т -т -т -т. Стоп, там и там камера. Прикиньте, где найти камеру? Сейчас вот в этом здании, сейчас покажу. Там можно тихо-тихо-тихо. Сейчас, вроде бы, да, вроде бы нет, не помню. Подождите. Там камера была. кто за нас следил, прикиньте. Тут, там, тут на улице, на улице. Неправильный возраст. Отвечаю. Захлыша. А <свят> Дюка убили. Кто убил Дюка? В пишет. записи. Что узнал? Напишу никс. Я, я убийца. Убийца. Я а, Пишись. Вот, На канал ЭЖА. уже начало одно убийство. А почему Луи молчит? Ну, давай я! Я... Э, как думаете, кто? Называется? Пил, как она называется? Как она называется? Вау, вау, вау. Как она называется? Сразу меня выкидывают. Мне легче становится. Будем наблюдать за вами лайк подписка давайте сидим красного а это дюк это Никс. привет это дюк, это дюк. окей а я так но думал но кто ты... ой какой не паливный дюк слушайте он просто с бомбой что там Никс. делает Там кого а, Кстати, а что будет, если бы на Костовду за Говорят, что это Никс. Оли, Оли я Хочешь меня, проверь. Фаси, проверь меня. О. Добрый, Дональд, тебе подойди на дверь. Так Мне это кажется, ж пленный где-то где микс? он прям не палится, Но да? Буду я... а Как люди играют, чтобы не в... послушать? Да. Так играют. Прям прям прием. Давай играть. Давай, давай. Он не знаю, так не будет. слышит микрофончиком. Если потом... так, то Капец. Ну ладно. Я думаю, это Никс и Байкс. Мы, конечно, Байкс и правильно. О, чай написали. Канал называется конечно, на всякий тебя. случай Макс Рикс Риск. Рикс. Риск. Блин, Никс, что-то не делаешь? да? Это, блин, Никс, что происходит там. Это вы, прикиньте. Джей Они, собственно, еще и два в суд. Это Никс, да? Точно? А как же Никс? Это Никс. Ну, nix, исправим. Привдень, играем в исправлялки. Я все класс выполнил, как бы. 12 и 21 квест Так, кто кто? А еще одну катку. А эту забросим. Они тут, тут целый толпой тут стоят. Так, во. Потому что вот вот так, возможно, станем еще убийца. Есть процент еще. Если чем, чем чаще играем. Чем просто наблюдаем. И мы не можем голосовать, не можем говорить. Мы просто наблюдаем. Зачем нам это, да? Все, я уже не хочу. Я наблюдался. Все. Поиграли немножко, да? Кира играть вот так вот. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Привет, Никс. Привет, Скипи. Привет, Мило. Привет, Никс. Привет, Скипи. Привет фазе тебе ты мне слышишь? А, чем напишу, напишу сейчас канал Макс риск Чем чаще играем, чем больше подписчиков, да говорят. Именно там пишут, а я такой пропярился. Канал Макс, Блин, я снова, блин, убийца. Отлично. Не, на самом деле нет, чтобы они услышали хоть как-то вот. Угу. Ладно, класс выполняем, убивают, так убивают. А я буду подозревать. Давайте не будем скипать. Вот реально, зачем скипать? Я хочу реально кого-то подозревать. все Начинаем игру новая эволюция. Кто за находит, ходит, прямо сейчас кого увижу, тот убийца. Всё. Если нет, то за кем-то будут следить. Так, так, так. И угадываем. Бегом на свет. Может там убийца. Но это не точно. Но это не точно. Наблюдаем. Да, можно книжку среднюю, думаю, это не важно. Я думаю, это Скиппи. Понял. Ну, вот я хочу убить. Ладно. Пока я подозреваю Скиппи, верить никому не будем, ведь мне тоже не верят блин. Пока Скиппи. Если когда будет голосование, голосом за Скиппи, посмотрим, что будет, если человек будет всегда голосовать. Блин, самый да. дальний угол, посмотрите на карту. Сейчас включу. Ну, вон, вон. Ха -ха, прикиньте. Так, что происходит? Где? А где камера, помните? Так, вторая катка я заканчиваю, да? Можно, хорошо третью, если нас будут убивать чаще-чаще. Вот, мне -чаще. страшно. Я думаю, это Скипи. Никса убил, понимаешь? Да! Тихо-тихо-тихо, подождите. Неправильный возраст, подожди. Заблокировать, заглушить. Заглушим его, да? Точно? Может попробуем заскипь, а? Я, а я, Вазь, а я. Офигеть, тут волосы. Скипать? скипать? У меня челлендж не, не скипать, хоть там пару роликов hd поездов. Эти и нон-центр, ага. Как-то подозревательно, нон-центр все, сейчас все вырубит. Не, нет, ой, нашел вам. Прям второй раз, когда пытается такая штука. Именно в отпечатке. В одном месте. Два раза. Угу. Как квест, потом уже будем наблюдать за всеми. Пока квест. А, включили свет, где неважно. Они активно, кстати, делают. по любому он Активный крок. по любому это тут джейд. Вот, вот Рилли. Может это я really джейд? Так, мне тут что-то нужно делать. О, так и знал, блин, утёнок. Самый пропускай, говорят. Вот, блин, сейчас его найду, нян. О, нашёл. А, он тут. Уже второй раз, когда он тут. Как будто разработчики так ну... отпечатки так. тепловизор кстати а что если тепловизор спалит у вильза он не палит мне очень интересно давай проверим тепловизор вон он тела на не на смысле поле убили то это на выключили фазе убили Я хотел бы я бы вызваны за скипи чипи раз два всех неправильно а, блин кто погуду это чипи Развал убивает всех. Это Джейси чипы, что ли? Они что вместе? Так, тепловизор. Я думаю, что никто такой не зайдет, это убийца. Тепловизор должен помочь. Что я тут вижу, кстати? А, так это улица, точно. Точно, так это она. И тут могут убить кого-то. Наверное. О! Это как телескоп, наверное. наверное. Так, я никого тут не вижу, но это правда он. Вроде бы. Тут донишки. Что, что случилось? Дело закрыто, мы выиграли проиграли. что я не понимаю. Это будет джейд, блин, скип, Я таки знал, кстати. Это джейд из кипи был. Я так знал. Ну что, блин. Блин, нужно меня верить не им. Это будет джейд из кипи. Ладно, наугад. Всем удачи, пока.